Скачивая или обновляя приложение с маркета появляется сообщение «Ошибка при получении данных сервера», а при нажатии на кнопку «Повторить попытку» ничего не происходит. Далее в видео я детально расскажу, что делать, чтобы ошибка исчезла и вы смогли продолжить пользоваться сервисом. Итак, начнем. Для начала проверьте подключение к сети и нормально ли она работает. Для этого откройте браузер и загрузите любую страницу. Если проблем с сетью нет и она загрузилась, идем далее. Если данная ошибка появилась после установки стороннего приложения, проверьте не оно ли вызвало данную ошибку. Для проверки загрузите устройство в безопасном режиме. Чтобы загрузиться в безопасном режиме нужно перезагрузить телефон и зажать комбинации кнопок. Эта комбинация для каждого из устройств может быть разной. Лучше поискать эту информацию в интернете. При загрузке телефона в безопасном режиме все сторонние приложения отключаются, в том числе и те, которые могут влиять на соединение с сервисом Google Play. Если в безопасном режиме Market работает, значит проблема в стороннем приложении. Перезагрузите телефон в обычном режиме и поочередно отключите все сторонние приложения, пока не будет выявлено то, которое вызывает ошибку, или сразу удалите то, после которого она возникла. В некоторых моделях устройств нет безопасного режима. В таком случае попробуйте поочередно отключение сторонних приложений. Чаще всего это могут быть антивирусы, VPN, блокировщики рекламы, различные ускорители и программы для очистки памяти. Если вы вручную настраивали VPN в настройках подключения, то ошибка может наблюдаться и в безопасном режиме. В таком случае первым делом отключите VPN. Если же ничего ранее сказанного не решило проблему, идем далее. Следующим важным шагом для решения такой ошибки это очистка Android устройства. Для этого откройте настройки, приложения, все приложения. В этом списке ищем приложение Google Play Market и жмем по нему. Здесь жмем очистить, очистить все. После проверяем работу приложения. Если ошибка никуда не делась, снова возвращаемся к настройкам Play PlayMarket. Здесь нажимаем «Удалить обновление», «Ок». После удаления обновлений запускаем приложение и проверяем наличие ошибки. Возможно сперва его нужно будет обновить. Если очистка данных Play PlayMarket не помогла, сделайте то же самое для сервисов Google Play, Google Service Framework и загрузки. Если некоторые из них не отображаются, кликните по кнопке меню справа вверху и выберите «Показать все приложения». Следующий способ исправить ошибку – сбросить настройки Google аккаунта на телефоне. Для этого откройте настройки «Аккаунты и синхронизация Google». Здесь выберите ваш аккаунт еще «Удалить аккаунт». Чтобы выполнить дальнейшие действия, вы должны знать свой пароль к аккаунту от Google. Если же вы его не знаете, не стоит удалять аккаунт в настройках. Первым делом восстановите пароль. После удаления аккаунта вновь добавьте этот же аккаунт Google. Настройки, аккаунты и синхронизация. Добавить аккаунт. Google. Введите данные. После добавления проверьте, была ли решена проблема. Обычно после проделанных манипуляций ошибка исчезает. Если же ошибка все равно появляется, попробуйте создать и добавить новый аккаунт Google. Следующие настройки, которые нужно проверить: откройте настройки, подключение общий доступ, передача данных, системное приложения. Здесь проверьте, включено ли фоновое подключение и не ограничено ли передача данных. В настройках пароли безопасность, конфиденциальность, специальный доступ. Изменения системных настроек. Проверьте, включена ли здесь опция Разрешить изменения системных настроек. Она должна быть включена для приложения сервиса Google Play Google Play Market. Если приложение Play Market не скачивается и не обновляется, сообщая о рассматриваемой ошибке, попробуйте вручную скачать последний APK Play Market с другого источника. Прежде чем скачать приложение со сторонних источников проверьте ссылку на вредоносность. Детальнее смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании. После загрузки файла APK нужно дать разрешение на установку, установить его и проверить, будет ли работать скачивание и обновление приложений. Также проверьте правильность установки даты и времени на устройстве. Откройте настройки, расширенные, дата и время. Если у вас включены параметры дата и время сети и часовой пояс сети, убедитесь, что определенная системой дата, время и часовой пояс верны. Если это не так, отключите автоматическое определение параметров даты и времени и задайте часовой пояс вашего фактического местоположения, действительно и дату, и время. Если параметры автоматического определения даты, времени и часового пояса отключены, попробуйте включить их. Если после включения часовой пояс все так же определен неправильно, попробуйте задать его вручную. После этого проверьте была ли решена проблема и работает ли Play Market без ошибок. Эта инструкция помимо этой ошибки еще поможет исправить ошибку при получении данных RH01 и ошибку 495. А на этом все. Надеюсь данное видео помогло вам решить данную ошибку. Не забудьте поставить лайк